Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 28 октября 2020 года. Я покажу, как я сделал осеннюю обрезку своего винограда. И покажу, как я подготовил виноград, чтобы его укрыть. Ну что, подойдем. Сейчас, ребятки, я брошу туда. Вот виноград памяти не груля Здесь у меня на этом винограде четыре рукава. Раз, два, три. Это будет третий, а это будет четвертый молоденький рукав. Я сюда опа. Вот так вот сделаем на второй ярус поставлю виноград свой я весь обрезаю по три почечки лозу обрезаю оставляю по три почки раз-два-три раз-два-три раз-два-три раз-два-три раз-два-три по три почечки это одна летка, наверное пойдет у меня на замещение вот эту вот лозу я, возможно, уберу весной. Ну, смотря, как она перезимует. Мы тогда посмотрим. Посмотрим тогда. И эту сторону. И правый рукав. То левая рука валят, правый рукав. Здесь раз-два почечки. Здесь раз-два-три. Здесь раз-два-три-четыре почки. Здесь раз-два-три почки. Здесь раз-два-три, раз-два-три-четыре почечки. Ну, короче, из, этой, из этих трех почек весной, когда пойдет лоза в рост, я оставляю одну лозу самую мощную. А две выламываю. И так я оставляю. Здесь одну лозу, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Будет по одной лозе. И на тех лозах будет виноград вот так я ребята обрезал виноград памяти негруля ну начинаем обрезку когда все листья опадет ребята вот когда листья пала начинай обрезку не жди холода сейчас я ребятка покажу как я подготовил виноград для укрытия. Это виноград Молдова я еще не обрезал. Я его обрежу. Вот смотрите, ребят. Вот меня виноград Молдова. Я уже подготовил к укрытию на зиму. И что я сделал, ребят? Я шпагатом или веревкой, или шпагат. Видите? Завязал, поприжимал, лазу к основному рукаву и позаматывал веревкой или шпагатом. Потом я обработаю железным купоросом виноград, когда перед холодами. И буду укрывать агроволокном. Пятидесятипроцентным агроволокном. Агроволокно укрою. И все. Больше я ничем не укрываю. А на землю я пришпиливаю вот такими вот, ребятка, шпильками. Эти шпильки я поделал из проволоки шестерки проволока 6 миллиметровая а при так, прибиваю я его земле вот таким вот макаром вот так. раз я не буду сейчас забивать до самой земли забиваю там здесь допустим здесь ну, две шпилечки достаточно на один рукав. И тот рукав тоже двома шпильками За... сделаю. Вот так. И вот у меня виноград готов к укрытию. Ну, шпильки, ребята, я прибиваю к самой земле. Виноград у меня ложится на самую землю. И я его укрываю агроволокном. Но сейчас я укрывать не буду, потому что на, на улице тепло. Плюс 10 градусов. Ну, пускай хотя бы хоть градусов 4-3 будет. Ну, почувствуем, что будет заморозк, заморозки. И я его укрою. Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята. Вот таким макаром я обрезаю свой виноград и укрываю на зиму.